Привет всем! Ярославское шоссе снова дает возможность посидеть, подумать. Так что воспользуюсь этим моментом. Хочу сделать первые наброски. Наверное, это повод для какого-то большого каста в будущем. Пока только наброски после просмотра фильма Адастра с Брэдом Питтом. Он сейчас в кинотеатрах идет. Во-первых, хочу обратить внимание, что в нашем прокате он называется к звездам. На английском языке люди не стесняются оставлять латинское название. Вот у нас даже на английской ругаются, а но ты не знаешь, что бы сказали. Оригинальное название Адастра это окончание известного латинского высказывания пер аспера адастра. Через трудности к звездам или как его иногда переводят через тернии к звездам. Астра это множественное число. В единственном числе Аструм. Ну, прежде чем я перейду к спойлерам, они, вероятно, тут будут. Так что будьте осторожны. Лучше, конечно, посмотреть фильм сначала, а потом уже слушать всякую там про него размышления чужие. Фильм на тему отца и дети, да, то есть отец и сын взаимоотношения. Поскольку эта тема для подавляющего большинства мужчин больная, в общем, это фильм, который стоит посмотреть всем. Это мужской фильм, в первую очередь. И он об эмоциях снова, да. Так что, наоборот, если вы боитесь эмоциональной стороны, то не смотрите ни в коем случае, потому что там этого много. Что хочется отметить... Брэд Пит в настоящий момент все еще проходит э, процесс развода, кто не в курсе. То есть этот процесс начался уже где-то пару лет назад, и вот это вот судебное там, препирательство вокруг, ну в основном вокруг детей, я так понимаю, там имущественных вопросов меньше, оно длится до сих пор. И развод все еще не финализирован. И то, э, так сказать, такое проблемное выражение лица и боль, которую он изображает в фильме, это боль настоящая. Это то, что он сейчас проходит в своей жизни Вполне возможно, что Спустя какое-то время мы увидим книжку Чем-то похожую На книжку Алика Болдена вот Это обещание себе Путь через Отцовство и развод У меня, честно говоря, Анджелина Джоли Вызывала такое вот Нехорошее подозрение о ее ментальном состоянии Еще в самые первые разы Когда я ее видел в кино Даже когда она снималась в фильмах Типа Лара Крофт она уже выглядела странно, мне что-то мне казалось не то. И как она идеально исполнила роль э, в фильме Life Interrupted, прерванная жизнь. По-моему, она получила Оскара за лучшую роль второго плана. И мне кажется, она идеально там сыграла именно потому, что она играла сама себя. То есть играть ей особенно не пришлось. То, что она доставляет массу проблем на личном уровне, я в этом абсолютно уверен. Она вот производит такое впечатление внешнее. Не могу этого объяснить. Развод, это травма оживляет, скажем так, и, и сам наносит свою травму, и оживляет травмы. Травмы покинутости, одиночества, такого глобального одиночества. И... В общем, видно, что она заставляет и самого Брэда Питта, в том числе, переживать собственные... Собственные травмы, которые, видимо, остались у него в прошлом, но, как и у большинства мужчин, своего внимания не получили, поэтому они вот вынужденно проживаются во время кризиса среднего возраста, который в его случае совпал еще и, ну, конечно, у него уже верхняя граница кризиса среднего возраста, ему, по-моему, 55 уже, хотя внешне он производит впечатление вполне себе человека в кризисе среднего возраста естественно это всколыхивает глубинные забитые вещи и естественно наверняка в том числе и всколыхивает то что у него было со своим отцом и, сказать, травмы которые были в его собственной семье и которые не получили должного внимания и проработки так что такая болевая ситуация и это не какая-то разовая вещь то да? это длится годами то есть это длительно изматывающий процесс во время которого, я думаю, ни раз, не два человек всерьез задумывается о суициде. Вот это эмоциональный фон, на котором он играет эту роль. И она придает вес, эмоциональный вес всему этому. То есть, когда он там пускает слезу, это не такая уж сильная актерство, я так понимаю. То есть, ему не нужно сильно напрягаться, чтобы, чтобы такое играть. Под фигурой отца, вот это вот отчуждение, собственно, которое является лейтмотивом всего фильма, естественно, тут это некое сложное смешение. Как бы. Это, во-первых, ну, реальный отец, который присутствует или там не присутствует в жизни, или вот как в фильме такое сложное смешение присутствие и неприсутствие. И отец внутренний да, то есть модель отца, проекция отца. И божественная, да, то есть такая высшая форма отца. И отсюда, я думаю, собственно, тема, почему он называется а Астра, и почему все это, все действие происходит именно в космосе таком. Хотя от космической темы вот нужно предостеречь, если вы сторонник строгого научного подхода, фильм не об этом. И там явно очень все натянуто с научной точки зрения, но фильм не посвящен науке. Не нужно к нему относиться, как, так сказать, к документальному фильму о космических проблемах. Не знаю, вы знакомы или нет с э, тонкостями взаимоотношений Станислава Лема и Андрея Тарковского. На, про вопрос о съемках фильма. Э, фильм, Солярис, да, конечно, Солярис. Когда <связавший> Лем познакомился с тем, что, что уже начали снимать да, со сценарием, он очень сильно разозлился. И они с Тарковским сильно поругались, там, впло вплоть до перехода на, в общем, на неприличные слова, и в общем, разошлись, и никогда больше не виделись. Лем всю жизнь говорил, что, значит, что, что Тарковский неправильно понял, все переиначил, что в общем, у него была просто научная фантастика, а Тарковский сделал из этого человеческую драму, чего он совершенно не, не, не намеревался и не собирался. Не про это он писал книжку. Книжку я тоже читал, так что, если хотите выникнуть в тему Соляриса, лучше ее прочитать. И так продолжалось до тех пор, пока Лем не увидел то, что сняли американцы. У них собственный Солярис есть, да, в Склуне. И тут он понял, задним числом уже понял, что, в общем, Тарковский, оказывается, был далеко не так уж не прав, во-первых. А во-вторых, Тарковский до да никакого не худший, что бывает в мире. То есть, права-то ему заплатили, но исковеркали идею еще сильнее, то есть и, и, и от душевной как бы, стороны тоже ничего не осталось, то есть там нет ни, в итоге нет ни науки, ни психологии, ничего нет. Для меня лично Солярис Тарковского один из любимых фильмов. То есть я, я знаю, что есть люди, которые находят его там занудным, затянутым, я не вижу там ни занудности, ни затянутости, по-моему, один из интереснейших фильмов в отечественном кинематографе подобные отношения от него стоит предостеречь тоже вот в этом фильме, потому что те, кто ждут всяких там технических деталей, нет, там они даже и не напрягались сильно, там, например, нет такой тонкой работы над спецэффектами, там над эффектами невесомости, они не об этом. Они про вот это путешествие можно с таким же успехом понимать не как реальный физический полет, а путешествие внутрь себя. И я не знаю, задумывали ли авторы сценария то что они сделали но ну, вот мне показалась сама цепочка э -э физический путь как он показан в фильме и то как он э так сказать мапируется с божественными фигурами и какие стадии герой скорее всего подразумевается проходит во время вот этого путешествия а именно то есть путешествие начинается с земли земля ну традиционно это символ да это материнского это фигура Диметра. То есть нам показан такой же глубоко в среднем возрасте человек, который, заметьте, там никогда... У него пульс никогда не поднимался выше 80. То есть он такой вот почти робот. Да? То есть человек, которого невозможно вывести из себя. Человек, у которого выключены чувства и эмоции. Тут сразу множество механизмов скрывает, как откуда появляются такие люди. Люди-стены, люди-камни, там, да, как... То есть... Откуда растут ноги у этого явления? Как это воспитывается? И в фильме этот момент показан. Первая остановка на путешествии у него – Луна. Да, он, он по сюжету, значит, женат, и у, но детей у него нет. Ну, или там, в общем, или не женат, или у него там постоянные отношения, но, в общем, детей нет. Хотя возраст уже, в общем, далеко располагал к тому, что этот вопрос, ну, стоило уже заняться давно к этому моменту. Но он не готов этим заняться. Первая остановка — Луна. Луна — это женская... Ну, сразу несколько богинь претендуют на обозначение Луны. Ну, первый, кто в голову приходит, — конечно, Артемида. Да? Мне трудно сказать, что, что именно здесь они, а на чем хотели акцент сделать, когда фильм показывали, что Луна традиционно символизирует скрытую сторону. Это женственная... Кроме немецкого языка, смотрите мой ролик разбор клипа Рамштайн Deutschland, Там эта тема задевается. Такое все скрытое, темная, темная сторона. Вот это там сцены, которые происходят на, в общем, в темноте все это вот такое. То есть, почему-то они решили этот, этот путь проложить через темную сторону женского? Там, как бы, светлая сторона тоже присутствует. То есть, в общем, как, какая-то роль аниме здесь э, присутствует. То есть, типа, что нужно выходить за пределы материнской э, восприятия женщин только как матери. Должно быть какое-то еще восприятие. Вот, видимо, Луна – это, так сказать, первый такой шаг. То есть, оживление вот этой вот э, женственной части, женской части, не по полу, а по духу, да, женской части души аниме. Старт оттуда на Марс. Ну, Марс слишком прозрачный намек, да. Он, собственно, сам по сюжету военный. Он, он, он летчик, там, да, летчик, там, астронавт. То есть, Марс, бог войны. То есть, так или иначе, да, должна быть какое-то, ну, в общем, развитие по этой теме. Такая, ну, достаточно деструктивная, в общем. Марс трудно назвать светлым богом, да. Разрушение. Разрушение внутри, разрушение снаружи. Иногда, конечно, что-то на пользу, то есть, как бы, война, но, в общем, за своих какая-то... В общем, следующая остановка после, после Артемиды, и после женского, наоборот, одна из крайних точек мужского. И оттуда, так сказать, самая дальняя точка путешествия, где находится отец. Отец, они могли бы поместить его в любое место Вселенной, да, там, в любое место Солнечной системы, но они поместили его нептуну нептун это он же посейдон да это царь моря, морской царь да. море традиционно там юнгянцы и родственные им товарищи трактуют как подсознательное то есть его отец находится что называется на дне морском примерно туда же куда садко нырял в самом центре подсознательного, где точно даже и неизвестно, что вообще происходит, то есть все это, это каким-то образом, там непонятно, какое смешение там снов, э -э -э реальности, каких-то наслоений, все это очень перемешивается и в этом даже трудно разбираться. Я на сайте там в Триви прочитал, что в начале фильма там идут спецэффекты такие, которые там, похожи на ультразвук. Это Искаженная и зацикленная фраза, которую повторяет э, Томми Ли Джонс, э, фраза э, I love you, my son, Я люблю тебя, мой сын. То есть ее очень сильно исказили, зациклили, и она, в общем, звучит. И, и цель была именно в том, чтобы это осталось ну, практически таким подсознательным э, э, посылом. То есть, как бы мы не должны этого воспринимать вот прямым текстом, без подсказки. Но, но я, например, понял, именно через Нептуна я понял, что это имеется в виду. То есть, в конечном счете. Он не может этого сказать, но как бы говорит невербальным способом, то есть всеми остальными способами, кроме вербального, что Да, я люблю тебя, сын. Несмотря на то, все, что он делал, как он поступал, там поступал в прошлом, поступал в настоящем и поступит еще в будущем по сюжету фильма. То есть центральный элемент, собственно, фокус фильма, да, это ныряние в глубину. Туда, вот про что. Дэвид Линч говорит, да, это, то есть, опять же, это, это ловля крупной рыбы в глубинах подсознания. Естественно, большой риск, это очень опасное путешествие, то есть, может произойти все, что угодно. И там по фильму так и происходит, да, то есть, там масса всяких событий, которые... То есть, много чего может пойти не так. Шансы оттуда выйти живьем, в общем, очень небольшие. И он выходит, ну, так сказать, авторы фильма так выбрали... И следующим, следующим шагом он возвращается назад на землю. То есть, как я понимаю, он снова возвращается как бы, в материнскую э, сферу. С, по идее, наверное, с тем, чтобы, ну, теперь, если он, так сказать, проделал эту работу внутреннюю, и она у него увенчалась успехом, то, наверное, его ждет то, что он будет сам отцом. Наверное. Если эта работа у него не увенчалась успехом, то этого не будет. И есть, он как бы будет такой вот как это назвать, не знаю. Не поворачивается язык назвать его Мектау. Вот. Вроде как там дается намек, что в общем, он должен попробовать реализовать себя в роли отца и таким образом найти свой, найти свой мир, что ли, с этим вопросом окончательно. То есть как бы он восстановил отношения со своим отцом, соответственно, у него и есть шанс, по крайней мере, да, на то, что у него получится и стать отцом тоже. Стать следующей ступенью в этом цикле. С другой стороны, да, естественно, этот цикл тоже можно завалить. То есть, никаких гарантий, что все это получится, нет. И, там, что там за женщина рядом с ним? Она вообще там проходит такими штрихами, там непонятно кто она, что она, как она к нему относится. Неизвестно. В общем, эта тема прямым текстом практически, тема Парсифаля. Вот снова прорекламирую перевод фильма Роберта А. Джонсона. Там весь документальный фильм про это и, собственно, то, что проделывает вот здесь герой, да, вот это э, как бы сама жизнь заставляет его э, быть отцом самому себе, с тем, чтобы компенсировать недостаток реального отца на да, вот этой роли и тема божественного, естественно, тут тоже присутствует то есть вот этот конечный вопрос э, да, который нужно задать в замке Грааля, ну, вот вопрос, сможет его главный герой фильма, задать или нет. Ну, с большой вероятностью, да. Хотя, все-таки, мне показалось, что тема божественного в фильме проходит очень косвенно, как бы она только через вот эту вот проекцию внутренней фигуры отца. То есть, он такое имеет э, около божественный такой э, отцвет, образ, и, и потом, естественно, как положено, да, таким ложным богам, естественно, он до какой степени падает с этого, да, с пьедестала и как бы, становится обычным человеком. И, и это, в общем-то, здоровый процесс, да, нормальный, для, для взрослого человека. В общем, фильм про всех нас, про, про нашу вот эту вот ампутированную эмоциональную часть. Если вам эта тема интересна и то, что я вот в последних там нескольких кастах развивал, то, в общем, вам однозначно стоит его посмотреть примирить на себя, я думаю. Каждый увидит в что-то родное. Я, например, много чего родного увидел. Снова навевает Pink Floyd со своей стеной. Да, собственно, откуда вообще берется стена, вот эта вот, эмоциональная стена. Тут прямо она вот показана прямым текстом. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Ну, то есть снимок в семейном альбоме папа что-то еще мне оставил. И, собственно, даже это не совсем, и, да, даже совсем это не была его, не был его выбор. Или, по крайней мере, вряд ли был осознанный выбор. То есть, отец тоже решает свои проблемы, которые тоже ему никто не помог решить. И шансы таковы, что ничто уже ему поможет, ну, не сможет ему помочь. Какие-то шаги, конечно, он делает при помощи сына. Это сейчас про фильм, конечно, не, не про стену Пинк-Флойда. Ну, как-то так. Ну, а в качестве завершения я потом вставлю титры, но те, кто знает тему, те должны узнать эти строки. Небольшая цитата. Я по памяти, так что извиняюсь, если что-то ошибусь. The kind old King George sent mother a note when he heard that father was gone. It was, I recall, in a form of a scroll with gold leaves laid on. And I found it one day in a drawer of old photographs hidden away. And my eyes still grown dim to remember His Majesty signed with his old rubber stamp. It was dark all around, there was frost in the ground when the tigers broke free. And no one survived from the Royal Fusiliers Company Z. They were all left behind, most of them dead, the rest of them dying. And that's how the high command took my daddy from me.